Приветствую вас, дорогие зрители, слушатели, подписчики и гости моего канала. Меня зовут Марина Скади, я астролог, консультирую и обучаю. Сегодня хочу рассказать о первом полнолунии 2023 года, которое произойдет в час 08 по киевскому времени в знаке Зодиака Рак. Это полнолуние заставит многих людей пересмотреть свои цели, придать своей жизни несколько другое направление в разных сферах, более соответствующее правилам морали, внутренним ощущениям, традициям. В этот день восприятие, обработка и передача информации несколько затрудняется, поскольку Луна в оппозиции с ретро-Меркурием. А планета, соответственно, в соединении с Солнцем Козероге. Информационное перенасыщение может повлечь за собой стрессы и угнетенные состояния. Полнолуние на оси Раб Козерог является катализатором кардинальных перемен. С момента полнолуния начинается период убывающей Луны который состоит из двух интервалов. Третья четверть – фаза пассивного внешнего действия. И четвертая четверть – фаза пассивного внутреннего действия. Это время, когда можно укрепить свои позиции в профессиональной сфере, получить плоды от того, что было сделано в первые две четверти. Лунная энергия в этот период способствует избавлению от уже изжившего и бесполезного, что помогает достичь баланса в жизни. С 8 по 21 января Луна убывает. Это время пассивного действия. Энергетический фон периода обусловлен полнолунием 7 января в знаке Зодиака Рак. И в этот период многие люди склонны видеть истину и глубже анализировать свое поведение. Наилучшее время, чтобы завершить важные дела, привести в порядок документацию и подготовиться к следующему лунному месяцу. 7 января очень сильная полнолуние, так как знаком рак управляет Луна. И в этом же знаке до 9 января черная Луна в последнем градусе максимально включает эмоционально-чувственную сферу, поднимает из подсознания страхи, детские комплексы. Если удастся взять себя в руки и преодолеть сложные психологические состояния в период с 6 по 8 января, то перед вами откроется множество возможностей и появится шанс добраться до вершин совершенства главное бегите от ощущения апатии то есть от состояния когда руки опускаются и ничего не хочется делать апатия это не депрессия это не медицинский диагноз это просто нежелание что-то делать именно этого хочет лилит в последнем градусе рака а в день полнолуния она невероятно сильна, поэтому необходимо преодолеть ее влияние. Луна ⁇ это душа, образ матери, символ женского начала, зачатия. Полная луна в раке утончает мировосприятие, способствует кристаллизации чувств, раскрывает подсознание. Напряжение с ретро-Меркурием негативно влияет на интеллектуальную сферу и любую работу, связанную с расчетами и планированием. Но дни полнолуния в раке благоприятны для творческой деятельности, так как можно выработать особый стиль, и в этом помогает гармоничный аспект с ретро-ураном. Планета поможет проявить индивидуальность, подбросит не только оригинальные идеи и креативные решения, но и даст понимание происходящего вокруг на более высоком уровне. В день полнолуния 7 января открываются космические порталы, и человек способен понять законы мироздания через духовные учения. Полнолуние в раке благоприятно повлияет на семейную жизнь, на личные взаимоотношения, но оно усложняет внешние проявления – социальную деятельность и усложняет понимание действительности, так как на время выбивает из повседневности и привычного жизненного русла. Это связано с сильным статусом луны в знаке, что усиливает склонность сводить любое суждение к индивидуальному мнению. Поскольку по знаку зодиака рак до 9 января перемещается лилит, то соединение этих двух совершенно противоположных лунных энергий в этот период создают давящий психологический фон. Более того, оппозиция с ретро-меркурием формирует противоречивые желания, мешает рациональному поведению. Внимание акцентировано на внутренних ощущениях. Мир воспринимается чувствами, а не умом. В эти дни противопоказано одиночество. С близкими, родными людьми внешние тревожные события и личные неприятности переносятся намного легче, а усилившиеся фантазию и воображение можно направить в творчество или хобби. Энергетика этого полнолуния дает проницательность, усиливает интуицию, позволяет настроить гармонию в отношениях с партнером, наладить дружеские связи и установить баланс внутри себя, уравновесить личное и социальное. Обращайте внимание на свои сновидения в ближайший день до и после полнолуния, особенно в ночь с 6 на 7 января. В это время подсознание даст вам нужные подсказки. Это хорошие дни для самоисцеления, проведения различных обрядов на семейное благополучие и любовь. После полнолуния 7 января изменения произойдут в жизни многих людей так как это астрологическое событие практически совпадает с выходом лилит из знака рак 8 января. И в целом начинается благоприятный период для сферы любви и взаимоотношений, для семьи, брака, рождения детей, хотя на внешнем плане в финансовой сфере будет сложнее достичь желаемого. Важно, чтобы личные цели совпадали с коллективными или хотя бы не противоречили им. Это откроет дополнительные возможности в профессиональной сфере и в карьере. Старайтесь контролировать темную сторону своей личности, чтобы не дать волю собственным слабостям, так как в период с 6 по 8 января увеличивается вероятность совершить ошибку, которую потом будет сложно исправить. Это время лучше использовать для самоанализа, наблюдения за собой, чтобы выявить свои недостатки. Полнолуние это всегда оппозиция Луны и Солнца. То есть лунные и солнечные принципы противопоставлены друг другу, заставляют нас делать выбор, задумываться о духовной наполненности и о жизненном предназначении. Но в полнолуние можно найти возможности и ресурсы для того, чтобы уравновесить внешнее и внутреннее, социальное и семейное. Таинственная и мистическая атмосфера, царящая 7 января, идеально подходит для духовных практик и работы с подсознанием. В это время хорошо избавляться от привязок и привычек материального и чувственного характера. Внешние проблемы отойдут на второй план. Появится сильная потребность в душевном общении, романтике. Могут нахлынуть воспоминания, захочется пересмотреть старые фотографии, поговорить с родителями, детьми, братьями и сестрами. Монотонная работа по дому, совместное приготовление семейного обеда или ужина наилучшим образом отразится на психологическом климате в семье и в парных взаимоотношениях. С 9 января энергии полнолуния немного ослабнут, но все равно полнолуние в раке 7 января задает тон на весь период убывающей луны, который закончится новолунием в водолее 21 января. Так что используйте это время по максимуму, для того, чтобы достичь баланса с самим собой и с дорогими людьми. Однако следует учитывать тот факт, что далеко не все люди сознательные и со здоровой психикой, поэтому не исключены всплески агрессии извне в ваш адрес. По возможности меньше бывайте в общественных местах, не вступайте в конфликты и вы сохраните свое психическое и физическое здоровье. Полнолуние это всегда оппозиция Луны и Солнца, как я сказала, и в этот раз поставит перед нами выбор или бесконечные разговоры дома за столом, или вечерняя прогулка по заснеженным улицам. Гармоничные аспекты светил с ретроураном делают приятным ваш вечер при любом выборе, но может втянуть и в авантюры, скорее забавные и увлекательные, чем опасные. Но помните, сейчас не время для легкомысленности, так как в период полнолуния в раке трудно держать эмоции под контролем. Поэтому есть риск нарваться на психически нестабильных людей. Эта полнолуния поможет справиться с трудностями ушедшего года, по крайней мере на психологическом уровне. Не ищите логики в происходящем, доверьтесь интуиции, и тогда появятся реальные возможности воплотить в жизнь самые амбициозные планы уже в следующем лунном месяце, который начнется 21 января. Новолуние – это новый лунный цикл, и с этого дня начинается период социальной активности. Более того, Марс с Меркурием выйдут из ретрофазы во второй декаде января, что усилит темп жизни. Наиболее чувствительны к полнолунию в Раке представители знаков «Рак» и «Козерог». Все события крутятся вокруг представителей этих двух знаков зодиака, и именно они задают тон происходящему вокруг. Это время больших надежд, наполнения энергией, выздоровления и обретения или укрепления внутреннего стержня. Позвольте себе некоторую лень и медлительность. Не нагружайте себя физически. Для этого будет время в следующем лунном месяце. Полнолуние в раке дарит вам удачу в личной жизни и хорошее настроение. Добавляет привлекательности в глазах противоположного пола. Поощряет влюбчивых и даже может подтолкнуть на любовные приключения. Для тельцов, дев, скорпионов и рыб это время духовного обновления, творчества, новых идей и планов. Появляется некоторая усталость и на смену внешней активности приходит уединение. Но уже в третьей декаде января снова вернетесь в строй, сможете достигать и побеждать, если хорошо отдохнете в середине месяца. Самое время порадоваться существованию служб доставки еды, которые с радостью облегчат вам и без того суетливый период полнолуния в Раке. Овнам и Весам не просто в дни полнолуния 7 января. Напряжение с Луной добавляет импульсивности и чуть расшатывает психику, так что не вздумайте ругаться. Настроение меняется, желание красиво одеться и оказаться в центре внимания может стать непреодолимым. Это полнолуние сделает вас слегка рассеянными и порой забывчивыми. Постарайтесь не потерять мелкую, но нужную вещь. Близнецы, львы, стрельцы и водолеи, не торопитесь завершать праздник, приятные сюрпризы еще не закончились. Предоставляется отличная возможность вырваться из привычных будней, сменить прическу, просто переставить им мебель или поменять шторы. Период полнолуния – это прекрасное время для легкого флирта, шутливого настроения и романтических знакомств. На этом я заканчиваю. Кто хочет получить индивидуальную консультацию, добро пожаловать. Стоимость моей работы приемлена для всех. Астрологический прогноз, натальная карта, гороскоп взаимоотношений, помогает строить планы, разбираться в различных ситуациях и получать максимум от каждого дня. Благодарю вас за внимание. И не забывайте, пожалуйста, подписываться на канал. Ставить лайки, писать комментарии для поддержки канала. Поделитесь, пожалуйста, этим видео с теми, кому оно может быть полезно. В Инстаграм, в Телеграм, в Фейсбук. Также, пожалуйста, добавляйтесь. До свидания.